Приветствую, друзья, меня зовут Вячеслав, вы на канале Криптотемы и это очередное видео по аналитике на биткоин, который совсем недавно начал такие движения спустя 15-дневной... Боковик. Дорогой друг, пока ты унываешь над замороженными активами в криптовалюте, я тебе предлагаю обратить внимание на наш телеграм-канал, где сообщество в криптотеме уже второй месяц прибыльно торгует на рынке Форек. Также в этом канале мы даем сигналы по своим действиям, то есть то, что мы выкупаем или то, что мы продаем, и выкладываем ежемесячные отчеты по нашей прибыли, доходности или потерям. К слову сказать, за прошлый месяц у нас доходность превысила 35%. Поэтому не унывай, не грусти, переходи, смотри, пользуйся до декабря бесплатно, ссылка в описании. Сразу хочу обратить ваше внимание, что характерно и что я заметил. Как всегда, да, то есть это у нас битмекс, это у нас график битмекса, и обратите внимание, какой здесь четкий боковик, да, то есть боковое движение абсолютно четкое с видимыми линиями сопротивления, поддержки, и мы видим, что... Ну, движение совершенно минимальное, то есть никакой волатильности практически вот на этом диапазоне не было. А теперь давайте посмотрим график, допустим, того же Bitfinex. Ой, простите, Bitfinex. Здесь уже у нас ситуация немножечко другая, да, то есть мы здесь постоянно находимся в падающем таком состоянии. С 15 числа, да, вот то же самое, как и на Битмаксе с 15 числа мы-то потихонечку-потихонечку как-то здесь короче, падаем. Ну, в общем, здесь явно такой наклон какой-то наблюдается. Вот я не знаю, видно вам или нет. Мне вот прям. Сильно видно, ну реально, то есть здесь вот э, как бы сопротивление, здесь сопротивление, оно постоянно снижалось, снижалось, снижалось потихонечку. Здесь вот э, как бы вроде бы и поддержка, да, но она бац была пробита, удержана под ней, ну короче как бы, то есть явный, на явный такой намек на нисходящее движение потихоньку потихонечку совсем и потом вдруг бах начал обвалился. Показал нам три большие свечи, но ну, вот даже если приблизить, то сильно видно, да, явно выражен нисходящий тренд, нисходящее движение. На битмаксе же такого не было. Мы абсолютно видим, да, полную горизонталь. То есть все у нас шло в боковике, четко, ровненько, нигде, ну, там в тебе практически не падало. Упал биток, вышел из этого диапазона проторговки, вышел он вниз, да? Что делать? Какие мысли дальнейшие? Ну... Сразу обращаю ваше внимание на то, что он таки удерживает уровень 6200, как я и говорил ранее, то есть пока еще для себя я ничего страшного не предвижу, то есть уровень этот удерживается, как я говорил, он для меня является достаточно значимым, если вот мы его пробьем и будем удерживаться за ним, то скорее всего, что увидим цены уже ниже, да, но пока сейчас еще говорить о чем-то нельзя, и я хочу ваше внимание еще обратить на то, что биткоин любит такие движения, да, то есть он даст какой-то импульс огромный вниз, ну в какую-то сторону, неважно, потом, потом боковичок опять вырисовывается и Обратный импульс практически ровно же на, на такую же высоту. То есть, теперь можно ожидать чего ну Вот, пожалуйста, обратите внимание. То есть Боковик-боковик, бам. Боковик-боковик, бам. Ну, условный боковик, да. То есть тут восходящее, конечно, движение было. Но сам факт. То есть большое падение, потом какая-то минимальная продарковка и опять движение э, противоположное. Вот, поэтому, следовательно, и сейчас можно ждать э, точно того же не стоит как бы сейчас обольщаться и говорить о том, что, боже, все пропало, мы снова падаем, это снова конец. Ну, конец уже давно наступил, но я думаю, что здесь все-таки еще мы должны увидеть какое-то восходящее движение, потому что все-таки... Ну, как бы, декабрь, декабрь, друзья, там вот эти вот все дела. Это под конец декабря, если бы была такая ситуация, то было бы понятно. А еще пока нет, еще пока нужно посмотреть. Все то, что хотел сказать на сегодня по битку, по аналитике, значит, мое мнение, что еще походим немножечко в боковичке и все-таки выстрелим либо обратно на 6%. 500, да, либо же чуть выше пойдем. Но пока вот такие вот движения. Пойдем ниже 6200, будем закрепляться, там уже встретимся в новом видео. Поэтому спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, ссылочки все будут в описании. До новых встреч, пока!